Здравствуй, мир! Это снова я на тестах и, пользуясь случаем, хочу передать пламенный и очень дружелюбный, наполненный позитивными мыслями, эмоциями привет господину Шону Пяти поблагодарить его за то, что он создал действительно шедевр лыжестроения прекраснейшие лыжи 5 стайл, шредитер, 120-й талии недростовку я не знаю, мне все равно плевать потому что на этих лыжах можно делать все единственный вопрос, который меня сейчас гложет, меня относительно этих лыжек после того, как я на них проехал я все никак не могу понять, вот они лучше скрапера или хуже скрапера вот этот вопрос он действительно реально абсолютно открыт я думаю, что ответа пока на него нет потому что у них немножко разные на... все-таки режимы они немножко по-разному Петитор офигенская фам-лыжа, это действительно трактор это универсал, они едут везде как угодно на какой угодно скорости, вообще в любых условиях Хотите короткий поворот? Да, пофиг. Хотите боковое просказывание поливать? Хотите Карвин? Вот вам карвинг. На скорости вообще ничего. То есть, казалось бы, Твин Типы, казалось бы, Парк Стайл. Казалось бы, Рокер там вообще, там, чума. Да, нифига, пригрузил и пошел. И чешит спокойно, все стабильно, все надежно, все вообще фан. Для них нет вообще, по-моему, какого-то снега, который для них не проходим. Вообще офигенно. Единственное, наверное, может не надо от них ждать какой-то офигенской работе на загрузке. Это лыжи для такого фрискинга на разгруженности, на распущенности. Они должны болтаться под вами. Вот, и если вы уже готовы в этом стиле работать, это лучшее пока что я встречал в своей жизни. Шон ты лучший просто лучший понимаешь вот это просто это это то чем можно гордиться ты не, не зря прожил жизнь надеемся что ты нам что-то придумаешь в следующий раз как бы еще веселее и в следующем году там будет какой-то новый концепт у тебя, хотя знаешь лучший враг хорошего давай оставим все как есть и просто канонизируем эти лучшие все я даже готов их все купить прямо сейчас все чтобы ничего не пропустить подписывайся на канал я пойду в следующий всем пока